Хочешь получить 30 долларов? Для этого тебе нужно зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, которая будет внизу моего видео. Регистрируйся. получаешь сразу 10 долларов. Плюс второе. Тебе нужно пополнить минимум на 20 долларов. И получаешь еще 20 долларов бонуса. В общем у тебя 30 долларов. На эти средства ты делаешь программы финансирования Самое выгодное это депозиты самая выгодная покажу как ну в график выплат нажимаешь ну переходишь там пример покажу вам как это сделать ну создать депозит например вот название вписывайте Взнос вам отобразится выплаты, мы выплаты, например, 10 долларов. Введу сумму выплаты, покажу. Промокод можно использовать, но ну, это 20 недели только. Можно без промокода по желанию. Капитал ваш указывает. Ну, карму, которую будет при создании программы, ну, нажимать и добавить. Легко. Ну, плюс консультант вам дается личный. Он вас проконсультирует по всем вашим вопросам и поможет. Покажу вам свою недавнюю выплату. Покажу вам историю сейчас. С личного кабинета я запрашивал. Выплата очень быстро пришла. в нескольких часов вот я запрашивал на вывод 10 долларов 20 центов на платежную систему Nix Money покажу что действительно деньги пришли на мой кошелек вот захожу на свой Платежи Nix Money входящий платеж сегодня 16 11, 14 14.59 10 долларов 20 центов да? супер копилка ванёк. Так что проект платит. Первые, ну, первые платежи на вывод, конечно, через поддержку. Вам там могут просить ваши вклады, например, сумма вклада, то, что наставник, например, какая сумма там выплаты вы запрашивали. Ну, это первые там несколько раз. А потом уже без звонков автоматом приходят. Покажу вам свой личный кабинет. Вот. Вклады в у 316 долларов 91 цент. Ожидается выплаты на 1463 доллара 49 центов. Адаптация будет 31 октября 2021 года. Капитал будет 143.69. Ну, вклад. Своим временем, который я уже сделал, 65 долларов 46 центов. Ну и который еще остался до 100% кармы. 68 до 42 центов. Моего 62%. Ну и карма 50% за две недели. Это архивные программы, которые у меня созданы. Как видите, это архивные, которые закончились. Это ваш консультант, Вот его имя. псевдоним статус, ну и телеграм, контакты вот, вы можете написать, или можете в свой телеграм-канал зайти, скопировать, вот так, например, вставить там в телеграме поиск и написать своему консультанту. Но обычно консультант сам выходит на связь. Вы можете получать, приглашать друзей, знакомых и получать 10 процентов от взносов. Плюс бонус новичка 30 долларов. Всех своих друзей, там знакомых, родственников, каждый получит по 30 долларов. Легко и просто. Приглашайте и зарабатывайте. Пассивный доход. Ничем не рискуя. Это не хайпынки и а это надежный проект. Так что, друзья, всем хороших инвестиций, хорошего дня, всем удачи, всем пока.